И снова всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Сказикин. Это уже третий час нашего прохождения карты проклятия. Но не включать креатив, ничего. Хорошо, ребят, часть третья. Хорошо. Все отлично. Все офигенно. Я беру пока что только шарфу, все остальное мне вообще не надо. Ну и книжечку, конечно. Так вот, я и добрался до храма короля Даргуса, и теперь надо обыскать его весь, собра... <смех> собрать для музея пару экспонатов. Ну ладно, надеюсь, я найду там две головы. Ну что ж, вперед. Можно. Давай. А, за Россию, матушку. Э, че? Надо взорвать стел. Поставь динамит. Пс, спасибо. Я всю жизнь это хотел сделать. Пошли. Гоу-гоу-гоу. Давай, кто? Кто здесь? Гравье вс. Так, вот я в его замке. Теперь главная моя цель проникнуть в его гробницу. Но ключа там нет. Короче, я пош... я сначала в комнату переговоров. Может там найду ключ. Давайте, где комната переговоров? Що, взломаю, здесь все. Ну что, давайте. Так, комната вместо переговоров. Ага, понятно. Просто идем сюда. А, черт, это суги Даргуса. Сколько же тут? Сколько же им лет? А это суги Даргуса? Офигеть. А здесь что? А здесь? А здесь ничего. Так, так надо тщательно рассмотреть помещение. Ищи сундук. Все вообще без П. Сундука. Здесь нет сундука. Блин, за ним. А, вот он. Ч ⁇ я так туплю? Так, это место. ну ладно, повесим. О, вот это та, та странно красивее, мне кажется. Отлично, ключ. Так, и он. От библиотеки. Ну ладно, пойдем в библиотеку. Библиотека. можно сразу пойду другое место? От библиотеки, ну ладно, фигу. Так а нафига вот здесь есть это Я офигела. Так, склад, библиотека. Так, так, надо найти как какую-нибудь информацию. Так, ищу, а вот она, вот она наша информация. Так, два, отлично, ключ. И он от отчет, не от гробницы, это ключ. Вот палат, сук, ну ладно. Надо наведаться туда. Э... Палата, сук. А нет, сюда надо, а? Стоп, вот сюда. Нафига сюда рычаг. Ни хрена себе, сук. Так, надо осмотреть жажду. Э, каждую комнату может что-нибудь найду. Примечание. Ищи сундук с книгой. Спасибо за примечание. Фу, тут все протухло. Съедено. А, либо съедено. Э, картина в картине. Офигеть. О, картошка. Тут картошка нормальная осталась. Ну картошка, как без картошки вообще не могу никак Ну хоть бы туда положил бы он что-нибудь, я не могу никак понять а? Так, что здесь? Ну ну тоже картошечку. Я с этого очень любил картошкой пожрать. Ах он да, ну, сойди вот. Картошечный вор. Так сказать. А создатель любит железные двери. Я его спальну. Так, надо. осмотреть за стенкой. Ну, за стенкой вообще ни не Так, это мне не надо. Отслуживать. <свят> <свят> обослание королю даргусу <свят> Уважаемый король Даргус! Кружит вашей гробницы, мы спрятали в подвал, как вы и просили. Идите на склад и отодвиньте сундук номер 4, сломайте. И под ней будет вход в подвал. Обойдите все ловушки и берите ключ. Отлично, теперь надо брать ключ и идти на склад. Ну чтоб тебя. Что ж тебе спокойно не сидится то Что, кстати, здесь? Может, есть что-то за стеном? стены надо проверить. Ничего. А, понятно. Типа такая накока. Понятно. Так. Сундук номер один. Офигеть. Чесло. Люди. Я, конечно, думал, что я столько найду, но не то слишком сокровище-то. А, вот там, это проход. Все нашел. Пройти. Так. Так, теперь надо искать ключ от гробницы и возвращаться сюда. А, спам? нет. Спаун. О, а, спаво. Ну, поинт. Все, можно идти. Сюда <свック><свック> Неплохо. Если умер, бери вещи отсюда. Что? Это типа предсмерт... предсмертная записка? Так, мне надо мне не нравится этот, этот коридор Стоп. так чё, нормально чё да сколько тут его сок нормально черт лишь бы не упасть ты чё мы жить не падаем мы так мы просто балуемся. И я сейчас, да, я так и знал это, я это так и знал черт возьми. Так, я сейчас найду будь. так я продолжаю, я, ну уже как бы это прошел этот патчкур нашел, это знаю. отлично. Там ключ от гробницы. Ага, ищем, значит, да? Ой. Наглецы. Так это тут говно мы покидываем Ну это нам нафига не надо. Ключ. один ключ. Фух! Еле отбился. Отлично. Вот и ключ. Надо его брать и возвращаться обратно к гробнице Даргос и идти туда. Да. Кстати, чуть не забыл. о нашем уговоре с директором музея. Надо принести ему что-нибудь. Вот. Отличный маяк. Надо. Взять его с собой. Ничего себе, это работа где-то двенадцатого века. Ну что, давай со мной маячок. Вот, все забрал его и пошлите. Можно вылететь сюда. Так. Мы ни в чем себе не отказываем. Просто берем и валим. Вот так вот и наверх. Вот такие и я могу сделать, если честно. Да, ну деньги Никто прям такие не умеет. Вообще никто не умеет. Так. Ч ⁇ Гробницу Дергуса? Ну, я вообще мог бы, по идее, с самого начала доплатить, но нафига было портить события. Я такое показывал своих механизмах. И, кстати, о механизмах. Я буду скоро опять делать механизмы курить переключаемся на сложность мирно а мы были на сложности на ком и сложности должны были быть так отлично отлично вот так вот вот так ага. И задержка небольшая, небольшая совсем небольшая. Чекпоинт, отлично. Я скажу чекпоинт. Э! А -а -а, чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Чекпоинтим наверх. Да, долго все-таки лезь. Ну ладно. Ух ты, как, а? Это чекпоинт? Это чекпоинт, я тебя спрашиваю. Это совсем не чекпоинт. Он мне какую-то фигню впаривал вот тут, что это чекпоинт. Так он говнюк, а? Так, нам надо вот оттуда читать начинать. Отлично прошел. Не спорю, да, я отлично прошел. Сохранись спать нельзя, мы тут на службе, спать не время спать, так идем, так, вот я добрался, надо брать ей и уходить, ее уходить, уходим Когда ты взял? черт Что такое? Все трясется. Надо срочно убираться. Надо искать лестницу наверх. Лестница сзади. Спусти его вообще. Берём. Валим твою дивизию. Валим. валим. Валим, валим, валим, валим. Ну вот так давай. Что? Не, не, не. Ты об этом не говори. не надо. Ты. Мы сейчас поедем в пични. О, на, не слезай свои монетки на пути. Ну, что я идиот, что ли? Поехали. Сейчас все будет взрываться. Вещи, вещи. Что? Э -э я, конечно, понимаю, что хорошо все, но... О, ладно, погодите. Итак, я дошел до сюда. Все, думаю, можно садиться опять. Ух, там вообще стука. Да Таш... Нажми на кнопку. О, я Что у тебя? Что у тебя? Побери, да? издевательство часов. Эх, а все начиналось так хорошо. Я же даже не поехал. Она же сама рванула. Я даже не успел. Офигенно. еще и самому приходится идти офигенно блин он чуть не задумал о том что ладно о том что иногда можно просто не успели залезть так продолжение следует конец третьей части проклятия если понравилась карта комментируй ставьте лайки ты ч ⁇ даргус что ли пошел вон даргус ой ты мой шлем дай только даргус ну, уходим. Так, уходим, мы уже ушли. Помощник директора, я помощник директора. Он мне сюда прислал. Ты сделал то, что он просил. Да, я добыл для вас экспонат. Это маяк где-то 12 века и голову. Но голова была одна. Где искать третью, я вам не привожу. Мы с директором так и знали, поэтому и начали искать информацию о Даргусе и узнали, что в другом городе Ясногорске есть себеши бедших короля Даргуса. Можно, может быть, э, ты там найдешь его голову, отправляйся. Сейчас на вокзал мы заказали тебе билет и едешь в этот город голову, пока давай, нам, мы тебе ее вернем, когда ты добудешь третью голову. Хорошо. Я понял, ну пошел на вокзал помощник да удачи. Ну что ж, спасибо за просмотр, мои дорогие друзья. Э -э, скоро будет четвертая часть. Ну в общем-то спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.